Привет, друзья! Сегодня хотела бы вам рассказать, как выбрать вино в испанских супермаркетах. Дело в том, что на территории Испании на сегодняшний день действует порядка 98 винодельческих регионов. Из них 70 винодельческих регионов имеют статус denuncion de origen, да, то есть там, где существуют регулирующие советы, определяющие, какие сорта виноградов можно выращивать на этой территории или нет, и которые регулируют все-все-все-все-все этапы от начала посадки лозы вплоть до того, как вино попадет на прилавки магазинов. Таких винодельских регионов на территории Испании 70 работает порядка 4100 виноделен. Представляете, какой огромный ассортимент тех вин, за качество которых гарантии дают регулирующие советы. То есть это, в принципе, хорошие вина. По своей сути они там не могут быть плохими. Но как же тогда выбрать в этом огромном море вина то вино, которое понравится именно вам? Я, когда иду в супермаркет, хотя я там очень редко покупаю вина, поскольку очень много путешествую по винодельням, и, конечно же, основную часть вина я закупаю на винодельне. Но вот сейчас мы сидим а, на карантине, особо не по попутешествуешь, особенно по винодельням. Дома у меня уже скопилось небольшой такой ассортимент из бутылок вина, на примере которых я вам попробую рассказать, как правильно выбрать вино, то есть здесь не надо будет смотреть на марки, если честно, то это вино попало в мой дом в качестве подарков моему мужу, который работает спасателем, ну, у кого-то там спас, ну, вот вчера, например сложная операция была спасательная ему подарили упаковку в которой вот таких вот три бутылки вина и к нему закуску ну и здорово уже вчера открыла попробовала что это за вино рассказать хочу вот о чем итак нужно просто определиться сначала первое да вам нужно определиться какое вино вам больше нравится да ну начнем с элементарного то что вина они бывают Красные и вина бывают белые, а также еще бывают розовые, но доме у меня сегодня нет розового вина. Итак, определились. Красное, белое. Да? Дальше. Следующая категория, по которым делятся вина, это сухое и сладкое. 95% процентов вин, которые производятся на территории Испании, 95% процентов это сухие вина. Сладкие вина в Испании тоже производятся, но здесь нужно понимать четкий фактор, что хорошее сладкое вино, а сладкие вина, они... В априори свои в основном хорошие, поскольку это очень дорогие вина. Если вы видите где-то сладкие вина, очень дешевые, далее скорее всего это будет бодяга, поскольку сам процесс производства сладкого вина, он достаточно труда и энергоемки. И поэтому сладкие вина, они очень дорогие и в основном их, естественно, используют как десерт. А на территории Испании на сегодняшний день выращивается 235 видов винограда. И вот в этих вот самых 70 винодельческих регионов, в каждом регионе есть свои разрешенные именно в этом регионе выращиваемые сорта винограда, но это все лирика, теперь давайте чуть больше к практике, на самом деле, если мы говорим о красных винах, основные сорта винограда в Испании, их в принципе два, это гарнача и темпронилия, и как говорят опытные самелье все население Испании оно делится на, как бы, на две группы потребителей красных вин. Одни, которые любят гарначу, и другие, которые любят темпронильо. Я, поскольку человек, живущий на севере Испании и работающий по таким винодельческим регионам, как Риуха, рибера дель доера Тора, это регионы, где основная культура, где основной вид красного винограда темпрониле, поэтому я любитель темпрониля. если честно, горначу я не люблю, как на сравнительных дегустациях говорили мои туристы, горнача это такой бордовский компотик, а темпрониле это тот сорт винограда, который дает очень терпкие, мощные вина. Поэтому здесь вам нужно определиться, какой сорт винограда вам больше нравится. И исходя из этого, да, выбирать и регион, вина которого вам нравится. И выбирать вина, когда вы смотрите на обратную сторону бутылки, на контр-этикетку. Да, здесь всегда в основном. Всегда указан а, купаж, из каких сортов винограда сделано это вино. И а, исходя из этого делаете выводы, вот это вино вам нравится или не нравится. Кроме того, а, на территории Испании огромнейший ассортимент белых вин вкусы которых просто прямо противоположны. Но у меня вот сейчас дом, поскольку я живу на территории страны Басков, у меня здесь вот несколько бутылок чакали. Да, это автохтонный сорт винограда, белого винограда, который выращивает на территории страны Басков, из которого здесь белые вин делают. Да. Кроме того, очень популярные такие сорта винограда для белых вин, как альвариньо, как бердехо. Годею и так далее. Ну, это самые-самые такие известные на сегодняшний день. Но мне, например, очень нравятся белые вина из Риохи, где основной процент винограда идет виура, да, виура это белая королева Риохи, потрясающие ароматные вина. Просто так все равно вы вино не выберете, да, но хотя бы немножко в винах нужно разбираться, чтобы понимать, что покупать. Кроме того, вина в Испании они подразделяются по срокам своего вызревания. Есть молодые вина, креанса, резерва и гран-резерва. В доме у меня молодых вин не нашлось. Вот, чтобы вам это показать, поэтому расскажу про креансу, резерву, гран-резерву. Молодые вина. Что такое молодые вина? Это те вина, которые прожили жизнь не более двух лет. Да? Ну те, которые, например, там во Франции называется Божоле, да, праздник Божоле, праздник молодого вина. Но я лично не люблю молодые вина, есть только одна винодельня, чьи молодые вина мне нравятся, в моих турах мы их посещаем. Молодые вина это то, что вот по большому счету, да я вот сейчас видео снимаю в феврале месяце, это то, что в августе, в сентябре, в зависимости от погоды, собрали, сделали вино, и вот оно в январе, феврале оно уже может выходить на рынок. И у молодых вин, сзади вот на такой вот марочной контратикетке мы здесь будем видеть зеленую, зеленый такой квадратик, да, потому что каждый сорт вызревания, он имеет свой цвет. Вот сейчас я вам покажу. Это вот у меня в руках креанса, Крианса – это те вина, которые прошли процесс вызревания в течение минимум двух лет, из которых полгода, то есть шесть месяцев, они провели в бочке. И вот у них сзади, да, на контратикетке мы видим красный квадратик. Следующий этап по вызреванию вин – это резерва. Это те вина, которые вызревали минимум три года из которых один год обязательно в бочке. Да? То есть схема примерно такая. Один год в бочке, и потом два года они доходят уже разлитые в бутылки. Только, только после этого они могут попасть на прилавок и непосредственно к потребителю. На винах резерва сзади на контр-этикетке мы видим вот такой уже более бордовый, ближе к коричневому по цвету квадратик. Да? То есть все вот катевины, как я вам говорила, по выдержке, они различаются цветом. А квадратика на обратной контрэтикетке, а, знак а, винодельческого региона, а в данном случае реоха, все вина, которые у меня здесь красные в доме, они а, реоха. И а, следующий по степени выдержки вино это гран резерва, да, у которых уже сзади на контрэтикетке мы видим а, синий. Квадратик. О чем говорит надпись "Гран-резерва"? Что это вино как минимум прошло процесс возвривания в течение пяти лет, из которых полтора года они возвривали в бочках, да, в основном дубовые бочки. А уже среди типов дуба бывают разные разновидности, которые также влияют очень сильно на вкус конечного продукта но это уже а, тонкости и уже чтобы в этом разбираться это уже конечно нужно а, посетить хотя бы несколько профессиональных а, дегустаций вин чтобы более тонко разбираться вкусовые качества вина очень сильно зависят от того а, какой срок они провели в бочках и в бутылках поэтому здесь вам тоже нужно понимать а, Какое, какая степень выдержки вина наиболее для вас приемлема. Следующее, на что обязательно я обращаю внимание, это год урожая. И это тоже не сказки, поскольку от года урожая очень сильно зависит качество вина. Есть так называемые исторические года да, урожая. За последние 50 лет их было не так много, поэтому это легко запомнить. Да? Это 1964 год следующий исторический год урожая был 1994 эти вина еще можно встретить я знаю винодельни на которых даже еще не прикасались к этим видам и они там лежат и ждут своего часа следующий исторический год был 2010 год и вот недавно 2017 год тоже был годом замечательного урожая но Станет ли он историческим или нет, мы узнаем только в следующем, 2022 году, поскольку да, пройдет 5 лет и выйдет на рынок резерва. Только когда уже профессиональные сомелье смогут продегустировать вина а, Гран-резерва, полные прошедшие вот этот вот этап вызревания пятилетнего, они только тогда вынесут вердикт, являлся ли урожай 2017 года историческим или нет. Но ну, это вот самые замечательные вина, да, покупая которые вот этих годов урожая, вы всегда попадете в точку. Ну, то есть, скажем, если по пятибалльной системе, то это а, года на 8 баллов, да, по пятибалльной системе. За последние 20 лет у нас тоже было несколько урожаев с очень а, хорошим результатом, а, те, которые оцениваются на 5 баллов по пятибалльной системе. Это, это 2001 год, 2003, 2005 и потом скачок до 2010 да, и 2011. Вот, например, у меня стоит а, Гран Резерва, да, то есть, когда я ее покупаю, смотрю, Реоха, классно, Гран Резерва, супер, то, что мне а, нравится. Год урожая, вот под словом Гран-резерва, смотрим, 2011 год, то есть замечательный урожай, и вино это, скорее всего, будет классным, поскольку оно удовлетворяет всем моим потребностям в выборе, да. Ну, за исключением того, что я смотрела, сколько еще произведено бутылок, произведено их Дофигища, поскольку э, все, кстати, да, э, вина, они имеют свой порядковый э, номер. Вот здесь номер э, там, 700 тысяч какой-то. То есть, ну, это значит завод, который производит масс-маркет, да, там большими партиями, большими объемами. Честно, я таким винодельням особо не доверяю. Я все-таки предпочитаю маленькие. Хотя, видим, э, то, что винодельня маленькая, тоже ни о чем не говорит или о том, что выпуск маленький, тоже по большому счету не всегда говорит о том, что это будет оно хорошее, да? потому что, ну, знаю, винодельник с небольшим, как бы, и производством, и винодельник, который приятно посещать, чисто с эстетической точки зрения, и все прекрасно, там, и грамоты у них, и все, но мне не нравится их вино, да, оно не мое, а не то, что я ищу а, винах, поэтому, конечно же, нужно а, все равно нарабатывать свою вкусовую линейку, на а, нарабатывать то, что именно вам будет нравиться. Ну, вот как-то примерно так, да? Не все уж оно и так и просто. А, конечно же, чтобы правильно выбрать вино нужно, нужно разобраться в этом мире а, вина выработать какие-то свои вкусовые привычки да кстати какой аромат имеет вино да? какие вкусы вы чувствуете тоже многие говорят так что я там чувствую вино я чувствую. но на самом деле а, вкус он тоже тренируется как и любая мышца поэтому а, немножко тренировки Посещение нескольких хороших, с профессионалами дегустации, Вы также научитесь различать вкусы, хорошие, плохие вина. Найдете те, которые будут нравиться именно вам. Вот у меня здесь, кстати, припасена такая бутылочка. Марка, которая хорошо известна и в России, на территории Испании. Да, Фаустина это большой концерн, у которого есть Виноделен в различной части Испании. В принципе, вот эта вот масс марка, я ее для э, потребителей масс-маркета всегда могу порекомендовать, то вино вот этой марки вам всегда понравится, потому что у них выровненный вкус. Это абсолютно не реклама, это одна из рекомендаций таких повседневных, для повседневных вин. Вот, хотя, конечно же, когда я у них бываю на винодельнях, я покупаю у них другие марки, не Фаустина. Итак, для закрепления материала, так немножечко, да, вам нужно просто самим определиться, какие вина вы больше любите, красные или белые, какой сорт винограда вам больше нравится. Мягкие есть мягкие, более мягкие сорта есть более терпкие а, сорта. Что вам больше нравится, молодые или выдержанные а, вина и теперь вы еще знаете я вам рассказала какие года урожая были наилучшими конечно же еще можно ориентироваться на рейтинге да там вот внизу я сделаю ссылочку на свой сайт где я регулярно публикую вот эти рейтинги от самых лучших самилье то есть это профессиональные, не так как бывает вот я тут там перепробовал 10 вин и среди них рекомендую при этом сам винах особо не разбирается чисто вот как ему на язык на его легло, и нет ну конечно, у нас свои как бы вкусовые предпочтения и есть какие-то а, стандарты хорошего и плохого а, вина как он там проходил процесс созревания и так далее вот эти а, рейтинги от профессионалов я регулярно публикую на своем сайте, их там уже несколько, можете заходить, посмотреть и, опираясь на эти рейтинги, выбирать себе вина, например, заказывая их через интернет, поскольку это не факт, что вы придете в свой супермаркет, там эти вина будут. Вот такой вот он нелегкий этот мир вина и это если вот да сколько я 15 минут где-то проговорила это так если говорить в общем а на самом деле в мир вина можно погружаться и узнавать что-то новое годами а вот чем я в принципе и занимаюсь последние 10 лет когда откроют границы, добро пожаловать в мои винно-гастрономические туры по северу Испании, где я вас хоть немножко постараюсь погрузить в этот мир испанских вин. Вот в принципе на этом у меня сегодня все. Не забывайте вон там вот внизу подписаться на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы у вас приходили сообщения о том, когда выходят мои новые выпуски. И до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока. С вами была ваша Елена Вивас.